Природы, люди приезжают, отдыхают, получают это удовольствие. Проводился ком-арт. Собирались э, э, скульпторы, художники, вот речки по камню. Это вот были Украина, Польша, Белоруссия, Молдова, Сприднестровье э, ребята приезжали. И вот как бы отдыхали, вот как бы поставить память о том, что они вот здесь были, э, как бы свою визитную карточки. Вот они делали скульптуры, работы.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 Тоже Дмитрий. И я написал на визитках «Удим Димычей». Все говорят «Удим Димыча». Мы готовим плов, готовим заму, готовим шурпу. Готовим на трехслойную. Mm -hmm. Так сказать, что задуман для бизнеса – нет. Люди спонтанно начали приходить. Была одна беседка, вторую я сделал потом. А такое.